Короче, ребята, всем привет. Новый день, новый влог. Мы уже собрались с толпой, собрал всех своих подписчиков, полплетни. Сейчас еще на вертолетах прилетят, на машинах уже едут, танки уже заказали, на пододок-лотах они уже к нам приближаются. Сейчас ждем одну девочку, которая пошла за... И выходим в Быстрянку, как и обещал тебе, дорогой мой подписчик. Подписчик. Идём быстряночку. Погода, погода у нас херовая. По картам показалось, что нам идти по кругу, ша покажут тебе, что там. Там наши песни. Так. По картам показывают... Ой, где там? Что нам идти вот по такому кругу. 50 километров. А тут оказывается... Вот она дорога, которую вообще... этот Ему вообще похер на эту дорогу. Типа идите по кругу. Ну мы-то не ебанутые, мы-то пойдем по кругу. Шучу. Срежем путь. Пока за 42 километра мы пройдем меньше. Погода сегодня херовая, холодно, минус 8 Солота градусов. Все, лицо лет... Ветер дует нереальный. Сокращаем через пилорамочку. Короче, пойдем через лес. Там идем на дорогу и потом по асфальту. тык тык тык тык тык шамбла Тут идеальная дорога. Да а! Фу, блядь! Легких путей мы не ищем! О, он сколько нам вообще поснет. Ой, ти. Короче, шли, нам сказали идти. Следуйте на северо-восток. Северо-восток у нас где? Там назад сплетю. Там. А нам надо туда идти. Ну ладно, будем идти по карте, она ж не обманет нас. Надо налево пошли. Здесь далее налево. Нам сюда. <связь> да? Мы сейчас спим по дороге, нам сказали, повернись Мы уже вышли на асфальт, там, а? будем по прямой идти И дойдем к 20... двадцати... Какая первая дорога, где? По кругу Прибытие двадцать пятнадцать, надеюсь, спеем Так-так-так, что это мы нашли по дороге? Опа, Опа лесенка даже есть Ну, оттуда а без лесницы будут Ой. Ой, нас Неудобная хрена себе а, туда природа хорошо машина едет а нам пофиг нам надо идти туда не упасть бы высота нормально не убьешься уйдет Ч ⁇ прыгаем? Хули, ты, ты, ты прыгать нехуй. Ну да. Так, скоро уже придем по пути... А, не видно, наверное. Короче, седьмой километр, Мамайский ЖД-Ветки. По левой стороне здесь домик стоит один. Чё-то на карте его не видно было? Может то, что он здесь один или не один. Судя по всему, там люди живут. Да. Вот идем такой толпой. До тех пор путешествуем. Вот да, здесь чисто один домик вот он стоит. А вон там впереди еще один дом. Вон там он. Там еще дальше дома есть. О яблони. Вот он Вон там разрушенный домик тоже. Столбики. Так немного пробежались. Ой, а, провалился. А, куда тебя хер несет? Да. О, пока ты сверху на панораму сними, может там еще дома увидишь. У меня ж триста обратно, нафиг. Я... Я... Ты, ты, Сука. Я как здесь всё скользко? Телефон <свет> <свет> упал. Куда? Туда. Да б твою ж мать, Ой, блядь. А давай выйдем Да, давай. его забери его. Нихуя себе, о, телефон. Да, блядь, пролезь бы ещё. Пизду. Пизду. Чтобы быть, можно. А, там морожен. Да... Когда-то и наверное, деревня процветала. Ой, блядь, гости. Чтобы деревья заброшен тебя там опять не сдуло? Нет ебать Мы сегодня здесь ночуем Наши, короче, отошли далеко, вон они идут А мы устроили марш-бросок Нормально Спорт это лыжень Я так за пивом не бегал Он накачаем выносливость. Неужели не решили постоять, подождать нас? Эй, Что такое? Все? Эх ты. Короче, подходим к развилке, а там сидят местные птеродактили. О нет, они взлетают. Вы? Ай? Я не знаю. На, по карте посмотреть. Открывайте карту. Нет, да. нам еще по прямой Нет. идти. Нам еще 9 километров. Все, еще идем по дороге. Здесь такой э, ледяной дорога. Там был асфальтированный, а здесь ледяной. Скользкий дорога. Скользим идти. Аномалия. Короче, подходим к развилке уже, нам и вот вот. потом через лес пойдем. Ужасный ветер дует, дорога здесь песчаная, деляночки всякие. Холодно, конечно, но хотя бы не дождливо. Божечки, ребята, мы нашли место для привала, но Иван говорит, чтобы мы шли дальше. Все живы? Все люди улыбчивые, Ваня. Они не хотят привала. Можем идти дальше. Видишь, какие... Видишь, какие радостные. Ну-ка, улыбнись, Маш. Улыбайся, блядь. Радостные все. Все счастливые. Никто не устал, можем идти дальше. Да в пизду. Пойдем уже. Называется... Салон красоты у леса. Аж семечка выпала. Не надо. Нет. Не хочу. У нас небольшой привал, короче. И все. Короче, мы спизили у них портфеле И теперь ныкаемся. Пока они дошли в туалет. Ты бляж, у тебя тяжелая куртка видно. Подожди. Вон, где дом Я тоже там. Я тоже там. Я тоже там. Я тоже там. Я тоже там. Я тоже не Я тоже там. Я тоже Прошло примерно минута уже. Короче, они вышли на дорогу и идут сюда. Вон там, он, короче, где сани сидят. И вон дорога вот, вот, этим вот, Да блять! вот, вот, вот, вот, Взяли, спалили. От вас хер съебешься. Ваня с Ага, блядь. Я чё, зря падал, что ли? Да. Так, ещё идём. Там скоро будет поворот. Ладно. Некоторые люди на машине поехали. Наконец-таки приехали. Ладьки, вы наши! Вы чё так долго? Мы прям заждались. Все накатались пешком идем. Короче, мы дошли до развилки. Эти уже побежали в беседку. Здесь тоже есть что-то наподобие беседочки. Ну, Займите мне лакчери место. Кто первый этот лох? Вот, а это, пойдем, вот, пойдем. Это, вот это я понимаю лакшери место. С крышарой. Тут еще на улице место есть. Здесь нифига здесь место. Здорово! Это поживай. чисто, если кому-то места не хватило, <свят> да? Здесь да. отдыхает а, экстраверта, а там интроверты. Типа, ну я обиделась, пойду отсяну, да? <свят> Ч, доставайте. А Снова после... знаменитый. <свят> я только хотел хозять! <свят> Тот самый знаменитый перекус блогеров, чек. О, боже. Девочки, вы... Не смотри. Ой. Результат на лицо. Я брызнула. Мой телефон должен быть. Сейчас поедим и пойдем дальше, короче. Нам осталось немножко идти. Вот, ребята, как отдых без сала. Усани! Ус, не. не курим! Но В смысле, у меня есть курить. усы. А, усани, усов нету. Не. Крашеный. Не, не, не. Что На, было? Дом, вот, чуть не пропустили знак. Брянское лесничество. Описано. Круто. Все, нам осталось... А, сейчас покажу совсем чуть-чуть а если там видно я не знаю еще знает в общем нам осталось пройти вот такое небольшое расстояние и мы уже будем в серии серебриковки куда ты побежала ты, ты вырежешь? нет блять человека вот минус один Человек... здесь уже лужи начинается грязь такая же дорога ч минус один дай Давай. Сейчас будет минус валя нахуй. Старый не сподовись, не напарись на него, блядь. В... Валя! Побежал. Издать тебе, Саша. На... Поносим. Он мне а по я сам. Он не боролся, подходит. Фига там дорожка. Кьян, хьяхуася. Пиу, пеу, Ну ты понял, короче. Я поел. Поел сразу, силы прибавились. Вот, короче, нас, наш табор сегодня опять путешествует в поиске лучшей деревни для жизни. Главное касается нашего табора. Не замужняя, пишите комментарии кому надо. Надеюсь, возьмете за... Ты что, меня убить хочешь? Надеюсь, возьмете ее за... Продайди мне её за коня нахер! С телегой! же, его... блядь! Ты хорош! М, не, хочется? не хочется! А вот такая вот хальпуха... Вбирай хранить... себе там высота! Ебать! Ну нахуй! Отвечаешь? Давай, кто дальше долетит? Давай! Я тоже хочу! Давай первый Я! Ну, быстрее! хоть быстрее! ты готовишься, блядь, три часа. И вс ⁇ блядь! Да, это Отойди Кирюша, ты я Еще рано. Ян, тебя, Ушла. <свес> <свес> <свес> О нет! Его зомби атакуют. Твоя, держись. Граната. Зомби заступают. Ты просто не видел, как я Янку скинул. Уходи, Ваня. Уходи. <свес> Спасайся. Да. <связывается> да. Забирается, марта, ты, я знаю, <связывается> ну как она вы. Берех. Смотри, забирается. А ты поиграете? Горгуль, ебать. Доброго полудня, Горгуль. <связывается> Спасибо, хоть подождали. Нам еще долго идти. Ой. Я <связывается> тоже дома. Два, ребята, мы почти дошли. Они видят, блядь. Я нихуя не... Надеюсь, теперь наш табор обоснуется в этой деревушке. Пишите комментарии, в какую мы следующую деревню пойдем. 500 рублей. Чтобы собой, да? ага. на такси, а... Кстати, хорошо, чтобы вы мне скинули хотя бы на сигареты в дорогу. Здесь небольшое озеро. Напишите комментарии, кто на них ой, на нем рыбачил. Может рыбачить, там я вижу. И там уже впереди должна быть быстрянка. Конечно, путь до нее был ни хера не близкий, не быстрый. Вот разломанная беседочка, по-любому там дороги, может быть разломанная. А дальше... Дороги здесь просто шикарные. Тут, Тут все-таки деревня. А это Россия, блядь. Да, блядь. Эти опять вперед ушли, а мы их догнать пытаемся. Я слышу собачий гав, лайк собачий. Все, эти уже сидят, орут опять наши, мы не торопимся идти, там стоят дома. Сразу же, ребята, сходу заброшка. Просто идеально везет. А Они там люди дома живут. Все, сейчас побьем водички. Да, там заброшка есть. Бьём водички и пойдем смотреть, что это за быстряночка такая Вот не знаю, ребят, то ли это везение, то ли что В третью деревню уже ходим, и везде заброшки есть Ой-ой-ой нахуй ой. упадут нахуй Ебать Решетки какие-то Ляна, я тебя подсаживаю, ты ее хуяк тягинь а это знаешь как в ужастиках как здесь начинает затапливать, а мы такие <гас> на последние секунде уже умираем. Он дома тоже запрошенный. Может туда пойдем? Да там подожди, еще по главной улице пройдем еще, посмотрим, что там есть. Ветер охрененный просто. Я, дум, я думаю, мы в следующую деревню как-нибудь пойдем. а также же рандомно. И Тут опять, опять такая хулять, все дома забросили. Я, да, и опять. Ай! Ну да, там заброшечка прям такая, потом... сюда! Потом туда зайдем. Ой, здесь кошара бегает. Собака вон по дороге бьёт. Вон собаки. собачка, собачка, собачка, Хотя бы живность есть. Это лесо. Настя бежит. Вот бежит, вот бежит. Он бежит по полю Афанасии, 7 на 8, 8 на 7. Отъебись от собаки! Ты кого-то догоняешь или кого-то убегаешь? Нам тоже бежать или нет, я не знаю. Вот, там тоже что-то было. О, там дом на дереве! Избушка на курьих ножках. Конечно, конечно сходим. Там тарзанка еще есть. Залазим, да? а. этот ветер тут просто охеревший, да, О, да, там да, люди, ай? Обошлось сюда и звали футболоку. Да? <свят> Все, не залазь. Вот здесь футбольное поле у них, с остановкой сразу. Минус Турничок. Четушка спрашивает, вы откуда? Мы из клитни. Ты магазина нету. Магазина нету? Нет, тут приезжают два раза в неделю, блядь. Реально? Четко сказала? Да, Чего Ваня, реально здесь да, магазина нет. нету? Ой, я тоже, так хочу. знаешь, что сняла ли? У меня, короче, вагончик приезжает два раза в неделю. Офалдеть. Ты куда полезла? Дети сидят в А ты меня заснял? Да. Жаль, только попробуй разбиться. В общем, вот такая вот деревушка. Надежда сидит, смотрит нас. Я бы подошел, вот Боюсь испугать. А? Чуть подумаю, вернее. Так как мы выяснили, что машина к ним приезжает в магазин раз в две недели. Как мы выяснили, мы назад идем на. И как, мы... И как мы поняли, что обратно мы идем без воды, без питья, без всего. В принципе, домики стоят на горках. Кто-то под низом, кто-то на горке. Какую заброшку? Здесь нет заброшек, здесь дома просто. Вот такая вот спокойная деревушка. Домов, в принципе, много. И, судя по всему, жильцов тоже вон, дети сидят. У нас люди смотрят, блин, я стесняюсь, блядь. такие, я не знаю, блядь. Приехали с какого нибудь гордой такие... О, о, о, не о, Красивый дом был, блядь. Бревенчатый такой. Он горел. О, блядь, плавка, блядь. Вот она. А. Че, а куда пойдем? Че, куда пойдем? Не знаю, пошли назад. Ну да, здесь же все снимать нечего. В общем, вот такая вот, ребят, деревявушка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и напишите мне в комментариях, в какую деревню сразу а, в следующий кружку? раз сходить. А там да, все, уже нечего снимать. можно сходим ещё? Хана... Это, это, не, не, это не заброшка, это дом. Просто дом. Мы в дом, мы, зайдем, мы, в пыль, мы, в пыль, мы в Теперь мы. тут мы... заходили, блядь, <связь> ночью, а куда, бы Куда? Там Че дом кей? просто стоит, ну и в Там не <связь> интересно Мне неинтересно уже это. Колонка работает? Нет. Да, все. Охуеть. Мы же за домик за здесь, на дереве уже... Что вы здесь делаете? Давай! Люба туда залезла! А назад? Залезла, давай Допрызнуть можно ага. Я тоже туда лазила а тут... Нормально тебе там? И Я тоже не могу расстаться. А ты, ты по этой хуйне залез? Нет! нет, нет. Твоим ходом Я тебя понял, Настя. А слазивать ты как будешь? Хороший вопрос. ладно, мы тебя в следующий раз заберем, когда сюда пойдем. Мы сюда больше не пойдем. Ничего нет место! блядь! Карлсон уже не тот. Она боялась слезть, теперь все лезут к ней, чтобы она одна там не боялась. И все! Да что у вас за обострение? Ты куда опять полезла? Да что у вас за обострение с этими деревьями? Какая-то аномальная зона. Ты куда там тоже лезешь? Ребята, вот только недавно эволюционировали в людей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 Ладно, с нами еще один человек был, где он? Машка там. Да. Там это где? Вон там. Где ну все, слазь как-нибудь, пошлите. Короче, не мог не занять этот момент. Иду я такой весь одинокий, одинок, одинок. И там все идут парами по два человека. Вон три пары. Эх! Я тут один иду такой. А там видно вообще? Я может как-нибудь приближу или там будет, короче, видно. Сука, медь Ай. Уже солнце садится, мы уже идем домой Думаю, куда завтра сходить Возможно, в Романовку Надеюсь, там будут запрошки Еще пердолить 6 километров где-то И мы все, идем